Приветствую. Меня зовут Сергей Бердачук. Я хочу дать отзыв на тренинг Андрея Парабелома и Дмитрия Новосельцева «Монетизация идей». В общем-то, на тренинг я попал, можно сказать, случайно. Специально не, не было такой заинтересованности, но что я вынес из тренинга? В общем-то, я запустил уже не один стартап и, в общем-то, Вижу основные этапы, то, что вот нам на тренинге рассказывали, все эти этапы я проходил. И очень сильно на меня впечатление произвели два пункта. Первое, это массовость, вашей целевой аудитории. Вы должны видеть, что чтобы продать ваш продукт, людей должно быть много. Кому вы можете его предложить? И второй пункт, на котором я в последний раз завалил свой стартап можно сказать завалил потому что массовость была обеспечена а вот доступность доступ тренинг точнее продукт был нацелен на руководителей предприятий я знаю конкретно каких руководителей знаю их список но достучаться до них оказалось достаточно проблематично поэтому прежде чем что то начинать надо выяснить кому вы будете продавать в общем то за еще раз за то, что мне дали понять, как правильно выстраивать новые бизнесы, новые стартапы. Большое спасибо Андрею Пробелому и Дмитрию Новосельцеву.